А если сны кошмарят, то в поисках жилья, то покойные родственники, то мужа на измене, то, в общем, сплю со знаменитостями ужас. Это первые признаки наступления климактерического периода. В случае, если сны не пропадают, они очень сложны, вам необходимо почистить свою квартиру, запечатывайте квартиру и читайте мантры о Махумваджахгуру под на 108 раз рядом с изголовья своей кровати перед сном. Вот таким образом сможете.